Всем привет! Это я, Ван Шокер. Сегодня будем на 15 с. Сейчас дает, пизде Сейчас покажет батя. Я же согласился, блин, ну да, ничего, сейчас мы чуть-чуть спух, ладно, блин, <смех> а что мы делаем, <смех> мы случайно, короче, перезашли на сервер, прикиньте, ребят, такое ничего, такое бывает, короче. Позитивно настроенные Вау. Ну, короче, тут такая фишка. У меня на сервере никто не играет практически, так что я буду играть с ботами. Давай, потом тащим. Если что, я скину ссылку утро. Под видео будет IP моего сервера. И... заходите и играйте. Так что. Заходите играть, а то один скучно Сергей <coughs> Сергер <coughs> нормальный брат. сам сделал еще один Блядь, что у вас так много блин музыка Видите, тоже нормально. Ебать, бля. Вот что, бля, дорожаем там или что? Я а -а -а. начинаю бомбить, отвечаю. Сейчас, бля. О, зашел какой-то... Сейчас. Так, э, ребят, извиняюсь, сорян. Ну, действительно. Все, пошли в Ну, вот, народ что-то зашел. Ну что я за к этому а, нахер звал? Ну вот зашел главный администратор, вот он, фанатик. Если хотите, агента, ну, заходите, дайте, покупайте розыгрыш есть топ 1 дает 100 рублей походу или 200 рублей не знаю сколько а блядь давай давай давай бать, оттащи блядь Просил, просил карту сменить но не знаю для чего ну ничего мы сменили карту давай Creek. для девушек что за скин да время убивателя пизделей пизделей ну у нас короче время пришло дат пизделей умирать, что-то рогает, нет никого, о, пошла же, чисто, опа, хороший скин, Девушки, если вы тоже играете в КС, заходите тоже на сервер и играйте. Тут я жду зажигать девушку с кем. Блин, она со ВП играет. И... И... Нет. блять Ч ⁇ Короче, сейчас все будет черт. Давай. Давай, черт. Давай. Давай, черт. Давай. Давай. Давай. Давай. Короче, вы заебали, да. Начинаем тащить. Сейчас будет чепонг. Смотри. Бля, Сейчас, смотри. Раз. Два. 3. Нихуя Нету никого вот, Чпань <сínt> <сínt> Я же сказал, что сейчас будет чпань Батя дает пиздец Ну как всегда Он сейчас выйдет, как все, блядь, игроки Люди, учитесь Играть, пожалуйста, в кс Плиз, мазафага Учитесь играть в эту, игру, в эту игру. Пожалуйста. Почему вы скачаете эту игру, если вы не умеете играть и кричите в микрофон, что все читеры, если вы умер? Учись играть. И все будет хорошо. Все будет очень хорошо. Смотрите, вот, смотрите. смотрите, Раз, два, три. Смотрите. Оп, это. Вау. вот это было прикольно. Это был, это был, короче, блин, даже слов сказать. Давай попробуем еще один раз. Честно. Опа. Да иди ты сюда, брат. На тебе. Кстати, микрофон срока 18+. Ну, Специально я для вас, чтобы вы знали. Давай, выходи. Я же знаю. Нет, кто за ним хочет быть. Опа. Ой, больно, блять Чик ага. Спасибо Приятно Ну, мне что-то лагает, блин, ну, не знаю почему Но помогает. Жестоко ну, Придурок за враж блять ну как ну вот как короче в следующем выпуске я специально для вас найду читера и будем делать у него проверку специально для вас проверку будем делать читером вы будете свидетелем Да, да. да, да, да не да, да, На, на, чуть -чуть. да, да, да, попадай да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, На, да, На, да, На, да, да, да, да, да, да, да, да, А, че, да, да. Тут же да. да. ты, ну, ты, ну, ты как Что-то надо раз. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Сазади где? где же ты? да, Вот, вот, если ты, ты меня сейчас вот-вот он, мать, мать, только, я, Атлантизирование, блядь. блядь. Старая какой да. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Короче, знает да да да да да да да взял, да пошел, пошел так, да да да да да да да да да да да да да Training, ой, улег, улег, улег, улег, улег, Никакой как я не попался, попался ты, пожалуйста. пожалуйста. Как Ну даже Ну это что, что, сейчас что сейчас было? было? А Надо. Да. пошел сам, сам. На, на. Давай, давай. давай. Надо, на, да. Тот, Что тут? Что, что, я, я думаю, думаю что что, ну, ну, уже одеть. первые видео. на, на, на, Я думаю, что уже хватит. что, что на, ну, ну, там да, там понравилось. Здесь, на, лайк. Я все поставлю под видео, заходите играйте. Девушка бесплатно, спа, девушка. Пусть они там уже играют. Ставьте лайк. Если, Если вы ставите ставьте лайк лайк лайк лайк больше не меньше 20, 20 лайк я выпущу, 20 выпущу 20 друг другу второе, второе видео постараюсь, постараюсь пускать второе видео двадцать двадцать лайк и выйдет второе видео это, это все мужчина на на на на на на на на в играх, в играх. В рот, в рот. да, да, Ну, другом ну ладно, да. ну вот слезли, смотрите, хоп оп. всем-всем, пока-ка-ка-ка. -всем.